Привет, это Алексей из Латитуда. У нас новый обзор. На этот раз это забор из древесно-полимерного композита в городе Шебекино. Смонтирован забор довольно сложной конструкции специалисты нашей компании постарались сразу скажу это уже не первый раз мы такой забор делаем и из конкретно из этого материала уже есть опыт работы стала каркас в несколько слоев обшит доской из древесно-полимерного композита забор вентилируемый выглядит довольно массивным но он хорошо продувается и не сопротивляется ветровой нагрузке сверху такая смонтирована решеточка. Тоже из распущенной доски Пришлось постараться У хозяев уже был, был цоколь И были столбы заборов Из природного камня Очень классно смотрится С зеленью, с клумбами Вообще Бесподобный вид Из этого же материала сделаны ворота Рама ворот была самостоятельно сварена заказчиком Металлическая Подведены приводы Дорхан Нет проблем сделать и калитку В том же стиле и ворота, и забор одинаково эстетично смотрятся и с уличной стороны, и со стороны двора Конечно, пришлось для этого применить повышенный расход материала Чтобы одинаково красиво со всех сторон зашить Основанием конструкции служит профильная крашеная труба металлическая В несколько рядов применен материал Немножко можно сказать об этой доске вот небольшой обрезок доски Это очень качественный ДПК Мы уже не раз его применяем Длина такой доски может достигать 5 метров То есть можно конструкцию бесшовную довольно делать Довольно интересную Хорошо виден конструктив ворот Вот они приводы Дархан Прикреплены к закладным деталям Которые вмонтированы в столб Ворота открываются с пульта, также на участке есть ворота, которые распахиваются вручную. Такой забор будет долго радовать хозяев своим внешним видом. В сочетании с камнем, с цветами, с зеленью отлично смотрится. Уверен, хозяева будут рады. Если вам тоже требуется сделать красивый внешний вид забора и внутри, и снаружи, приходите в Латитуда, сделаем такой забор или какую-то индивидуальную конструкцию для вас разработаем. Добро пожаловать!